Вы когда-нибудь задумывались, почему вы до сих пор не поете? Меня зовут Анна Камлевская, я ваш личный педагог по вокалу, и в этом видео я расскажу о пяти причинах, почему вы до сих пор не поете. Если вы хотите научиться петь, если у вас есть такая мечта, но пока что вы отсиживаетесь тихонечко в углу в караоке. Это видео вам обязательно поможет. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые полезные и интересные видео. А мы начинаем. И первая, самая главная причина... Почему вы до сих пор не поете, это страхи. И страхов на самом деле очень много. Самый такой главный и противный страх это казаться глупым, выглядеть глупо, смешно, нелепо, совершить ошибку, спеть мимо нот, пустить петуха. Или в принципе, что ваш голос как-то некрасиво будет звучать, или вы не дотянете какие-то ноты, у вас нет в себе уверенности, и вот эти страхи, они блокируют любые начинания. Даже если вы хотите пойти на уроки к педагогу, вы будете все равно вот в, во власти этих страхов жить, потому что для педагога, ну, в общем-то, тоже надо что-то спеть, показать свой голос, и, конечно, это очень большая проблема. Но если вы осознаете, что действительно у вас есть вот эти страхи, вы хотя бы будете понимать, что... Они у вас есть, и что нужно, с ними обязательно работать. Вторая причина, почему вы до сих пор не поете, это отсутствие времени, банальное отсутствие времени. Если вы взрослый человек, у вас есть работа, дом, семья, какие-то обязанности, возможно, какие-то подработки или уже есть хобби, на которые вы тратите время, то выбрать еще найти какое-то время для занятия вокалом крайне сложно. Потому что если вы будете ходить на индивидуальные уроки, здесь нужно, ну, во-первых, туда прийти, если это не он. Онлайн занятия, потратить время на дорогу, там ну, час это минимум про заниматься. И даже если вы будете заниматься онлайн, все равно вам нужно хотя бы раз в неделю выделить этот час, иначе все будет неэффективно. Следующий момент – и следующая причина. Вы ну, просто не знаете, с чего вам начать. Вы заходите в интернет, смотрите видео, читаете статьи, понимаете, что вы тонете в этой массе разрозненной информации и вообще не знаете, какие упражнения делать, какие не нужно делать, как правильно дышать, как вообще выстроить систему занятий. На самом деле самостоятельно, если вы не являетесь экспертом в области музыки и вокала, выстроить вот такую систему ну, крайне сложно, да что там говорить, практически невозможно поэтому я рекомендую вам если у вас именно эта проблема именно эта причина вас сдерживает чтобы начать петь пройти мои видеокурсы начать с новичка это базовый такой вокальный курс если вы никогда не занимались вокалом если у вас есть проблемы с голосом зажимы у вас тихий слабый голос если у вас есть проблемы с попаданием в ноты с чувством ритма вот это тот курс который вам поможет вообще стартануть и уроки все включают в себя упражнения на дыхание на голос распевки здесь вам не нужно думать что сделать сегодня завтра послезавтра все укомплектовано переходите по ссылке в описании к видео и приобретайте курс по самой выгодной цене. И еще важный момент. Теперь мои видеокурсы с обратной связью. То есть вы можете мне присылать аудиосообщения с тем, как вы выполняете упражнения и получать от меня корректировки. Так вы ну уж точно добьетесь результата. Здесь уже невозможно, просто невозможно не научиться петь. А мы движемся дальше и следующая причина, по которой ну, до сих пор у вас нет никаких результатов в вокале, это отсутствие Мотивации или конкретные цели. То есть, ну, вы вот так идете по улице и думаете, ой, научиться бы петь, ой, классно было бы научиться петь, но нет конкретики. Зачем вам учиться петь? Вот очень такая классная фраза, ученики говорят, я хочу для себя научиться петь, но она настолько всеобъемлющая, для себя можно ну, научиться петь, чтобы в душе петь, да, и получать удовольствие, или ходить в караоке, ну, по сути, это тоже для себя, да, научиться петь, вы же там не собираетесь звездой становиться артистом, или, может быть, для себя, ну, вы хотите кавер-канал свой завести в Инстаграм или YouTube, да, ну это тоже по факту для себя, поэтому конкретизируйте, ну как бы зачем вам вообще учиться петь, какие от этого будут бонусы. Просто задайте себе этот вопрос и найдите на него обязательно ответ. И следующая очень важная причина, по сути уже пятая, это нереальное восприятие себя, своего голоса, да, такая неадекватная самооценка. Что здесь имеется в виду? Два вида есть неадекватной самооценки. Первое, когда вы думаете: да, я и так классно пою, у меня все супер, и я думаю, вы встречали в караоке таких людей, которые просто мимо нот орут, даже они не поют, а именно орут, но они убеждены в том, что они прям вообще крутые, прирожденные певцы, им вообще не нужны уроки вокала. Но по факту, если ну, этот человек так поет, то есть. Он не достигает конечной цели, он не поет красиво, он не радует своим пением окружающих, но только себя. Это такое, знаете, самодурство какое-то получается, честно говоря. Никого не хочу, конечно же, обидеть, но тем не менее, да? откуда это идет? Вот от нереального восприятия действительности и себя, своих способностей, талантов, дарований в этой действительности. И вторая, даже более распространенная. Картина, она такая, когда человек считает, что и голоса нет, и слуха нет, и в ноты он не попадает, и в ритм не попадает, и вообще голос некрасивый, и вообще он петь не умеет, и, и, и вот все плохо. То есть такая а, тотальная заниженная самооценка, обесценивание вообще себя, своих талантов, да, себя как личности, как, как какой-то вот уникальный, да, единицы измерения, и получается здесь человека, во-первых, во первых, вот страхи блокируют, да, такой момент. А второй момент, получается, человек тоже себя неадекватно оценивает, и вот он думает, ну слуха у меня нет, ну и вообще как бы и нет смысла заниматься, все равно буду петь мимо нот и не научусь, да. А на самом-то деле, допустим, у человека есть слух. Или человек думает, ой, у меня тихий слабый голос, я там не смогу спеть какие-то припевы в песнях и, и так далее, да, и тормозит занятия. А здесь бывает так, что ну просто Человек не знает правильную технику того, как нужно эти припевы петь. Да? Не владеет тем вокальным приемом, который поможет ему совершенно спокойно справиться с этим местом в песне. Поэтому сейчас вы вооружены, вы знаете все пять причин. Проанализируйте себя. Возможно, у вас все пять будут, либо какая-то одна, две причины. И начните с этим работать. Напишите в комментариях, что вы... Узнали сегодня именно про себя, да, какие причины вас сдерживают, чтобы начать заниматься с педагогом, по вокальным курсам, самостоятельно по урокам из YouTube. Поделитесь со мной в комментариях своим мнением. Ну а я буду рада видеть вас в числе моих студентов. Переходите по ссылочке в описании к видео и приступайте к занятиям. Кстати говоря, в каждом моем курсе несколько видео, несколько видео вы можете посмотреть бесплатно и оценить, насколько вам подходит такой формат работы. Ну что же, жду вас в комментариях, давайте обсудим эту тему более подробно и широко. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!